Как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане Пиргоруй. Знал он и другие труды: брал на комиссию все, что подвернется: и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем, не раз даже продавал свою тень, подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку за город, где в балаганном сарае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 в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком. Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша то просто загогулина. Мне очень нравится здесь. И работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь жительствовать... Но я же говорю вам... Мягко прервал подтягин.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 Вспомнила о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостке. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобрения. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое.